Гемотик Моти и жирафик Лунги самые обаятельные и самые добрые герои мультфильмов на просторах Ютуба. Они так хотят все узнать и всему научиться, знакомиться с буквами, цифрами, геометрическими фигурами, учиться хорошим манерам, делиться своими знаниями друг с другом. А еще ищут друзей. Может, это вы? Не пропустите новые серии мультиков от умняши на нашем канале.